Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет короткий репортаж и, и короткий выпуск. Вообще без песен, потому что коты нам звонили. Звонили, сначала они просили песен, потом они уже песен не просили. А просто рассказывали нам свои э, истории. А уже не такие веселые, и нам уже стало не до песен. Поэтому мы решили сделать субботний... Короткий выпуск. А, вообще, собственно, может без песен, а может быть, я даже не знаю, честно говоря, не до песен. Сегодня что-то мне не до песен. Вот а, начинаем мы с репортажа, а, с короткого репортажа а, на, на нашем всеми любимом, а, нашем всеми любимом а, месте. Площадь Александра Невского. Эй, ты чего уснул? Парус был. не здесь не здесь. здесь да потому что не здесь вот там не стоять а здесь на расстоянии а -а -а. 5 метров не разрешил обсуждать а я не молился не тоже не молился Так у тебя есть инвалидность так Книжка какая? Пенсию платят? Нет, ага, что ты не нет, сделаешь? Нет, не, а а не А почему? А почему? Ты не прописан здесь? Нет, я а, в, в Карелии. А там есть в Карелии кто-нибудь? Да, да я там я есть, может Так с чего? Поезжай туда. От вот, по а, а здесь с не, вот так уезжать-то, там все-таки природа, все-таки дом какой-то может быть. А? Там не по крайней, по крайней работе. А здесь работу какую лежать? А так вот на снежке, на знаете, там на этом ну, растанне, там браводе, да, там делают документы помогают. Если у вас инвалидность, значит, у вас должна быть а, справка об инвалидности. Помогает только тем, кто живет там. Ну, они зато помогают, и вот там его могут отправить в Корею. Ну, не в этих статусах. Докачу скорую, скорую. Не надо скорую. Вот. А делаю. что скорая? Я Куда находится скорая? Он же не болеет. Он лежит, просто отдыхает. А? Я уже А? А понимаешь, что на улице, так надо жить как бы так, если будете, а зимой что будет? Ну, не Ну, так правильно, так зимой, зимой, да? Она же... не роди. Зимой, роди. Зимой, зимой, зимой, то надо же... Зимой, роди. Не собирать, не собирать да, Да, вот такой вот грустный репортаж. Нет никому дела, и лежит человек, и спит. Он там, в общем-то, собственно, по-моему, даже вообще на ноги не встает. По-моему, его там перекладывают с места на место, и э, он там, не знаю даже, поднимается ли, он просто лежит, его кормят. Э, и э, дают деньги небольшие, наверное, и, э, в общем-то, как-то так. И очень у него вообще вообще я заметил что у многих людей которые живут на улице у многих людей у них такие такие глаза они такие про, свет, светлые такие светлые глаза и о, видно что люди хорошие вот просто не знаю по каким по каким причинам еще он говорил что он прошел две чеченские кампании ну тут как бы опять же никому нет дела, да, полиция разрешила ему лежать, вот собственно и все что, а скорая почему? ну может быть скорая что, да, привезет его и собственно на следующий, на, на следующий же или даже через э, какой-то не знаю промежуток времени короткий опять отправит на улицу его, вот, в общем то вот такая вот история, такой репортаж. Вот, и ночлежки я действительно не знаю, как сейчас там, потому что давно там не был. Но там раньше делали документы и э, помогали с установлением или помогали с возвращением на Родину. Но как бы э, работы, да, с работы ему тяжеловато. Также он сказал, что скоро умрет и в общем, не, не, не знаю даже, что, что с ним делать. Жена Александра Невского там всем а, еще известная больница, или не всем известная больница. Там лежит мой друг, и, и мать его лежит тоже там собирается. Мать отправить в интернат. Родственники собираются. И а, ну, то есть все, она уже, по, по идее, если, конечно, не убежит с интерната, но она уже не, не сможет жить. А так как у них, у них получается мать недееспособная будет, а и у друга брат еще младший, получается, а они, они оба тоже инвалиды второй группы. И получается то, что они будут а, просто а, подопекать какое-то время, или не, не знаю, как это называется. В общем, они будут а, родственники будут всем распоряжаться, как, как им надо, потому что они потеряли социальные навыки, в общем-то не, не с работы не могут, как бы не жильем сообразить, как чего делать дома даже там элементарно могут приготовить там чай, пельмени, там сварить что-нибудь, в общем-то если есть, конечно, а так, но это из-за долгого пребывания в, в, в таких вот в таких вот местах и отсутствие, отсутствие какой-то программы, чтобы и их и могли трудоустроить, или хотя бы какие-то социальные навыки опять же им вернуть. И они-то сами не я их понимаю, это что не очень-то хотят ходить. Есть занятия у нас реабилитацией, есть занятия по социальным навыкам, но не всем это под лекарствами возможно, и под лекарствами не всем возможно работать. Это тоже, э, потому что они, лекарства действуют на разных людей по-разному. У кого-то они действуют хорошо, э, ну, как бы, на всех, конечно, не очень хорошо, но, но кто-то привыкает, на и не замечает их, у кого-то организм другой, кто-то может... Э, вообще так себя плохо чувствовать, десятилетиями просто вот я когда с ним встречался у него просто ну еще а раньше еще разговаривал просто приезжал он просто у него просто слезы из глаз я говорю, я говорю что с тобой он говорит мне плохо от лекарства и все он просто ну здоровый парень уже не знаю тридцать тридцать Шесть или тридцать семь, наверное, или тридцать шесть ему лет. Вот так вот. И получается уже парень, уже, уже, уже взрослый человек и получается, что то не может встать, встать на ноги, не может... Но и, и, это, и это понятно, потому что я сам прекрасно понимаю, что под некоторыми лекарствами можешь только думать, что. Даже думать не можешь, вот, вот в чем дело, не то, что ничего не хочется, и ты ходишь спокойно, и тебе все, все, ну, как бы спокойно, в смысле, что то, что тебя ничего не волнует, и ты не знаешь, чем заняться. Ты, в принципе, забываешь, что это, тебе интересно то или то, или еще что-нибудь. Ты живешь, как бы вот живешь одним днем, что-то встал, походил, покурил, чаю попил, и все. И то есть. И таких, таких людей вообще очень много. А сейчас, а сейчас, если все, все как, как говорится, зависит... Ну, все, конечно, нам, нам по воле Божьей будет происходить, но получается то, что мать уже не сможет их защитить, а они сами должны как-то решать э, свой, свою судьбу и... Э, как они ее могут решить, если они находятся закрыты, у нас психиатрии ее уже не карательная, но такая очень чересчур такая внимательная. То есть они лечат, лечат, лечат, лечат, а потом получается, что человек не, не может после этого лечения нормально, нормально жить. Но это и понятно, потому что инвалидность это на то и дают, что человек, чтобы он поскорее это самое не очень-то долго радовался своей пенсии, которая, которая некоторые, может быть, думают, ну, Алина живет, хорошо с этой пенсией. А что с нее, если не работать, эта пенсия, это ничего не значит. Если не работать, не подрабатывать, не потому что ты, ты такой работящий, а потому что просто как ты выживешь один, если ты будешь жить... А один самостоятельно, как ты выживешь на пенсию? Как ты заплатишь за квартиру, как ты купишь себе еду, одежду и все остальное. Э, если тебе, у тебя нет занятий какого-то дела, какой-то подработки и, и вообще что это, что это будет, ну, ну в конце концов кончится тем, что потеряешь квартиру, то будешь так лежать. Вот вот-вот, в общем-то, как бы. Такие линтерна, да, там ты будешь накормлен, и все, у тебя там свободы не будет. Может будет закрытое отделение, с которого вообще не будут выпускать, а потом закрытая палата. Просто закрытая палата, вот приходишь, палата открывает, а человек, человека разговариваешь, все, потом его закрывают, и он там сидит, сидит в закрытой палате. Не выпускают, потому что... Потому что они там не хотят, естественно, сидеть, и вообще не хотят как бы оттуда уйти. Говорят, почему вы закрываете это? Потому что, говорят, слабоумные бабушки уходят. Но если бы я был на их месте, слабоумной бабушкой или слабоумной дедушкой, неважно, я бы тоже оттуда, оттуда бы ушел бы. Даже и в более раннем возрасте, потому что делать там как бы не, не особо есть чего. Лежать, лежать на кровати и ждать, пока помрешь, тоже не, не очень-то хорошее место. И вот для того, чтобы туда не попасть, то ты у государства, если как, какие-то возможности есть, надо устро, устроить это, просто не просто реабилитацию такую, у нас есть очень хорошая реабилитация, и тоже государственное, она помогает у нас, государство э, реабилитирует разными способами. Но вот такой реабилитации, чтобы человек мог самостоятельно жить. А потом начинается, что все решают э, родственники, а родственники не всегда относятся э, так, как хотелось бы. Родственники бывают, изменяют свое мнение и думают, да, чем с ним возиться, у него там с головой не в порядке, да и я на себя так, ну это. И даже и близкие бывают, не то, не, не то что не тети там или или еще кто-нибудь а просто и близкие и родственники бывают и матери бывают и, и и братья у некоторых а человек берут и лишают дееспособности. просто вот берут и лишают вот так вот за не просто не не за грош даже не спрашивая, может он или не может видно что да ну человек рассказал вот, э, историю такую что он, э, пришел он с больницы и вроде как и денег нет и работы нет есть нечего стало, вернулся в больницу, ну подумали, подумали, лишили дееспособности его. Должны по закону опекуна назначить. Опекуна не назначили, а раз у него нет опекуна, как он может жить? И брата спросили, вы хотите, чтобы а, как вы смотрите на то, что вашего брата лишат дееспособности? А он сказал, а мне все равно. Вот так вот человек лежит пятый год уже, пятый год психиатрической больницы. Да, он, конечно, свое, в свое время, может быть, сделал что-то, нарушил там, или что-то такое по своему, по своему заболеванию, что-то... Не скажу, что то что как бы все, все мы чего-то, может быть, и натворили, и не зря же быва, бывает, что э, увозят. Но, в конце концов, должен быть, если даже в тюрьме есть какой-то срок, и после которого выпускают, а человек что-то натворил, и он... Э, Вышел потом. Все, срок закончился, а он вышел. Он не. не, не... И тоже, кстати, потом, потом я разговаривал с человеком, который тоже не собирается. После, после того, как он отсидел, работать ему совершенно, потому что он работал водителем, а сейчас он не может работать. И что он будет, кем он будет работать? Газеты раздавать метро бесплатные. это я могу раздавать, а.. Он не очень-то на это настроен, я так думаю. Так, так что вот получается то, что человек живет просто вот в такой какой-то, не знаю, да, безнадежности, что ли. Вот лежит и лежит. Вот что, не то, что пойти и сказать, что он ну, думает, а что он вернется, как он вернется к родным в таком состоянии. Может быть, я не знаю, или еще или что-нибудь. Или просто ему физически не встать, или еще что-нибудь такое, я не знаю. В общем, да, и реабилитация такой, чтобы вот человека учили именно, именно тому, что делать. Да, даже я бы с удовольствием сходил на такие занятия, например, как платить за квартиру, хотя я примерно... Примерно себе это представляю, потому что брать, допустим, платить за квартиру, брать квитанции, платить через Сбербанк онлайн через интернет, допустим, ни, никакого труда на той же или в том же Сбербанке, там, там оплатить по карте, допустим, да, могу сообразить, но так как ведь квитанции вижу только издали, потому что мне я не ответственный квартиросъемщик, мать мне их на руки не дает. То что мне удивляться, что я она занимается этими счетчиками, всеми, всем этим занимается. А вот вот так вот так вот спроси меня, я скажу, да, вот так буду через Сбербанк онлайн буду переводить. А как вы будете переводить через Сбербанк онлайн? Я скажу, да легко, зайду на сайт, да, да, да и переведу. Или по карте, как вы будете? Да вот так возьму, да переведу. Как, как вы будете жить, э, на что вы будете жить? У меня есть пенсия. аж вам будет хватать на квартиру, на жилье, на все? Да, будет хватать. У меня есть работа, у меня одна работа и две подработки. Мне хватает денег, я могу обеспечить себя, могу обеспечить кота. Допустим, да, вот у нас интернет радио видео -код для инвалидов, да, и мы занимаемся тоже поиском работы, подработки, и работы, и подработки для инвалидов, и проект свой, чтобы инвалиды подрабатывали, пока маленький проект, чтобы, чтобы не было такого, что человек попадал, попадал в этот интернат, ну, конечно, кто, кто может сам... Сам за собой ухаживать, да, да, даже если кто не может, он все равно имеет право на отдельное жилье, имеет право, чтобы у него был человек, опекун, который, который будет с ним, это государство. Это просто не, не очень. Сейчас государство, да, дает э, жил, э, жилплощадь, а потом неизвестно, что. Еще у нас жилплощади тоже все, как, как говорят, во всем квартирный вопрос виноват. Поэтому я не знаю, да, как... Как, как вот другу выбраться из этой, из этой больницы потому что пока тетя не приедет и не скажет вот так то и так то получается и получается что мать отправится в интернат а он в лучшем случае выйдет опять попадет выйдет опять попадет пока, пока в конце концов я не знаю как то что то надо, надо в этом менять потому что мне то же, что если закроют его, и лишат дееспособности и э, скажут, ожидайте интерната, то ему придется лет 10 там провести, как у нас до этого был тоже человек, который лежал 10 лет почти, ну но ну, очень долго лежал, да многие, больше 10 лет, ждут интерната и все это время находятся почему-то в больнице, хотя они в общем-то не... ну у них есть и жилье, и все, но но они вот признаны, да, недееспособными, и родственники их там за то, чтобы они были там, а не за то, чтобы они были как-то реабилитировались и как-то восстанавливались после после этого, Лечи, лечились уже не в больнице, а непосредственно лечились как-то как сами. Родственники скажут, а он ничего не, не может, он не может, он не то, что за квартиру платить не, не знает, как он, он даже не знает, как э, какие-то вещи делать, там, я не знаю, где у него даже отдел социального обеспечения, он понятия не имеет, как получить справку там о чем-то, как, по, как э, получить льготный проезд, а до сих пор у него нет карточки на льготный проезд. Вот я думаю, сделает ему тете карточку на льготный проезд когда-нибудь вообще или что. Или он будет лежать там 10 лет, и все все эти 10 лет мы будем весело, это самое. Да, мы будем весело проводить время в это. Я даже не знаю, не во, во взаимной переписке, потому что мне даже ничего не узнать, потому что я не родственник. И врач мне ничего не собирается говорить, потому, потому что, ну это вообще просто я считаю не просто это карательная, это уже не карательная психиатрия, это просто уже болото какое-то, потому что называ называется, попадаешь и, и э, все, же считаю вообще. Я раньше я раньше устраивался на работу, я не говорил, я говорил у меня инвалидность, спрашивали по какому заболеванию, а я говорил общему и говорю, что я вообще-то не обязан по, по закону вам рассказывать, по какому я заболеванию. А теперь я, а теперь я звоню, и когда я ищу работаю, думаю, а что я поеду на собеседование и буду там говорить чего-нибудь раньше, да, я скрывал, ну а смысла не было никакого. А сейчас я сразу по телефону говорю, вот такая-то инвалидность. Говорю, по психоневрологии. Все, если меня приглашали на собеседование, я ехал. Не приглашали, ну и бог ты с ними. Вот так вот. Потому что почему, почему мы должны быть хуже, чем кто-то другой? Почему? В чем мы виноваты? Те других инвалидов, у, у, у, которых, у которых другие заболевания. В чем чё, в мы провинились, интересно. Не знаю я, поэтому... Да их не держат, если у человека заболевания, сердце или, или, или почек или рак у него, его уже не держат закрытым и не лишают того-сего, не знаю, квартиры, прав, прав лишают. Мы не можем, мы не можем. Вот справки наши, э, ИПР называется справка легкий ручной труд в специально созданных условиях, где легкий ручной труд специально созданных условиях у нас в Санкт-Петербурге. Вот скажите мне, коробочки клеить? Нет, я не пойду клеить коробочки, потому что я э, могу, конечно, их немножечко так поклеить, но вообще-то вообще я другим занимаюсь. А кто-то, может, и будет клеить коробочки, если там раньше на дом привозили. Пожалуйста, вот клей эти самые какие-то чулочки там кружочки вырезать в советское время и деньги платили за это еще небольшие вот такая была система а сейчас как вот в репортаже он сказал никому никому нет дела ну и правильно вот он сейчас лежит и я вот тоже не знаю что вот действительно он сказал я я скоро умру ну в общем-то в общем-то правду сказал наверное но я надеюсь все-таки что не, не знаю даже, вот как ему помочь, в, че, в чем можно помочь здесь. И, и сколько таких лежат, спят и по, по Питеру. Да, когда какой-то праздник и все собирают, наверное, не их не видно. И что, и что, значит, у нас нет инвалидов, у нас нет, у нас нет бездомных, значит, это так получается. просто какой-то не знаю построили бы я не знаю просто какой-нибудь центр где можно было бы вот есть у нас есть у нас социальные дома но там опять же связано с жилплощадью то есть человек может попасть вот почему мать его почему она за какие грехи она должна в интернате вообще вообще находиться у нее есть своя квартира пропиской, квартира в собственности. И за эту квартира, она может в нормальных условиях жить. В каком-нибудь каком каком доме, да, там тоже таких э, людей, которые самостоятельно не могут. И их берут под опеку. И не надо говорить, что их там как бы усыпляют или что есть альтернатива интернатом, Да, но, конечно, она... Э, может может быть там да есть такое условие что написать на как в счет, в счет э, своей квартиры но все равно это будет будет э, каким-то образом я не знаю хотя квартиры у них опять же на двоих с другом поэтому но все равно каким-то образом можно их изд... или сдавать эти квартиры и какую-то ее оплатить ее пребывание где-то в лучшем месте, чем псих психоневрологическая интерната. Так получается все. И а, она будет и там лежать в, за, в закрытом помещении. Потому что опасно выпуска выпускать её на улицу ее, бояться, что она может что-то сделать там такое, ну потому что не заболевание по этому. По возрасту раз, э, такой развивается, что она может что-то не помнить. Куда-то поехать, потеряться и, или еще что-нибудь. Опасается за, за ее жизни, для ее же блага ее, в общем-то... Она не хочет, ей там, честно говоря, не нравится. Говорит, скучно там, но я ее понимаю, конечно, там скучно. А что там, какое там веселье во второй палате особенно. Даже очки не дают, потому что я родственникам говорю, привезите ей очки. А какой смысл очки привозить, если во второй палате нельзя очки? Читать она даже не может, потому что не видит, а без очков. А очки во второй палате нельзя. И она будет ждать интерната, не знаю, может год, может два, ну поменьше. А, будет ждать. Даже, даже книжку не почитать. А телевизор, а что этот телевизор? Чего в него пялится, вот этот телевизор? Нафига вам вообще нужен? Вот так получается. Годами лежать, потом отправиться в интернат и здра здравствуй, здра здравствуй, как говорится. да. Опять же, на койку, с койки на койку и все. Тут, тут, тут, тут заболевание другое уже. Тут нам нужен просто уход. Какие-то условия совершенно другие. за который человек может чем-то чем расплатиться. Допустим, те, той же, своей же всей пенсии, допустим, частью пенсии, и, или и частью какой-то, не знаю, может быть, арен, аренды квартиры, допустим. Может, может быть так, я не знаю. А тут получается, что да, она будет устроена, это меня тетя так и заявила что она будет в таком месте, в, в каком надо, и вы к ней приходить не сможете, заявила мне тетя. На что и я ответил, что она попросту вообще всех бросила. Она теперь должна заниматься их делами, я ее тоже понимаю. Но вот когда она уехала, все, никого нету. Никому не нужны, никому. Да, она кому-то дала денег, заплатила, чтобы они приходили, то это но это... Навещать ей, конечно, хорошо, но дело в том, что им -то нужно какое-то обустройство нормальное, не интерната, а что у нас интернатов, что у нас там. Еще, еще тоже сколько, сколько таких случаев, когда просто пишут родственники, боятся, вот и человек сумасшедший, да мало ли что там. Может он решит что-нибудь такое, раз, и с собой что-нибудь сделает. Надо его понадежнее э, как бы укрыть от... Как бы да, никто не хочет зла, никто не желает своему ребенку, не желает, конечно. Но из-за того, что, как говорится, из-за материнское сердце, чтобы не переживало, что ребенок умрет, лучше ребенка закрыть психоневрологический интернат, например. Очень-очень мило, конечно. Причем, нет, это уже я довольно-таки довольно не про ребят говорю, там уже о взрослых речь идет да мало да мало ли что а вдруг получается если а, мать его не защитит и, и брат у него вообще младший потому что брат более социализирован был конечно по, до того как он не, не столкнулся с нашей системой э, психиатрии сейчас он тоже тоже инвалид хотя он ну, вообще не сумасшедший вообще у него у него совсем у него совсем другое не прекрасно он может и работать, и прекрасно он может, он и работал и, и раньше, как, когда еще э, давным-давно работал, можно сказать, сам кормил всю семью, потому что такая была ситуация. А сколько лет, нет, было такое, что не было вообще, нет, тети не видно, не, не слышно было. Нет, конечно, им родственники помогали, они приезжали, но там другая была они приезжали, платили. Они даже не знали, как платить за квартиру. Никуда, никогда они никуда не ходили, ни за какими справками. Им вообще было по барабану. Они жили как, как жили, как жили. На что вот он там пятерочка стоя, стояла? Что выносили из этой пятерочки там просроченная? Вот мать ходила, собирала. И пенсия по вот пенсия пришла, купили поесть. Пить они. Пить они не пили, ну бывало, что, конечно, выпивали. Май, мать, мать любила она праздники, любила, чтобы радостно было, поэтому праздники отмечала, но не, не напивались. Бывало, выпивали, но, но так. Не, не были они никогда алкоголиками вообще. А вдруг вообще не, не это самое, не, не пил э, в, в больших количествах и вообще отказывался большей частью. Потому что у него уже больше десятого года, по-моему. Ну, около десяти лет идет этот галоперидол, который запрещенный, кстати, вообще-то за границей. А у нас считается золотым стандартом. Там да, вылечивает, а я скажу, что нифига ни ни ни не вылечивает, как все остальные лекарства. то лечит? Лечит. Лечит только если человек.. Не знаю, опять же, на всех я говорю по-разному действует лекарства. Если, если человек берется, за что, если у него есть какое-то свое дело, если ему что-то интересно, он к этому идет. И, ну, есте, естественно, Господь Бог, еще если к нему обращаться, может помочь. А лекарства? Раньше не было лекарства, сумасшедших было полно. Вот так вот. То не, не, не меньше, чем сейчас. Но сейчас нет, сейчас, конечно, больше. Сейчас такая жизнь, что просто, не знаю. Вроде, вроде да, вроде не, не бомбят не, не, ничего, по крайней мере, в Санкт-Петербурге. Да. Но все равно по психиатрии инвалиды уже занимают, занимают по-моему, второе, второе место по численности. Так что какие, какие песни? Конечно, конечно, я готовлю эфир, и хочу, чтобы было интересно радио не только, <laughs> не только для инвалидов, но вообще для всех, чтобы можно было послушать. Э, послушать песни, послушать э, э, какие-то. Э, опять же, у, на, у нас сделано для чего, чтобы. Работодатели увидели э, резюме инвалидов, чтобы инвалиды представили свои работы, чтобы они представили свое творчество. Что вот Александр Радченко, который книгу издал, э, «Синий зонд», да, я показывал эту книгу «Синий зонд». Эта книга вышла в издательстве, можно ее приобрести, да, и, и я уже сто раз рассказывал, и у всех, вот у нас для этого сделано. Вот, вот Александр Раченко сейчас тоже больница находится. Тоже не виноват, не виноват в этом, что если это болезнь, такая же болезнь, как и все остальные болезни. Если человек творческий, он ничего никому плохого не сделал. Он тоже не, не обязан, чтобы его закрывали как преступника. Почему такой, такой срок? Почему ничего не нарушил? Нет, на усмотрение врача. А врач, а врач какого, какое у него усмотрение? А такое усмотрение должно быть 65 человек. И все. Потому что деньги идут за это. За каждого идут деньги. Если, если двое выписались, двое, если двое поступили, двое выписались. Вот так вот. Поэтому смотрят, как чего, чтобы все было, было нормально. Психиатрия закрыта до сих пор. Почему закрыта? А вот не пускай даже. не не знаю, по-моему, в тюрьму проще даже попасть, чем, чем на психиатрическое отделение. Почему? Интересно. Вообще, когда это, когда это перестанет вообще это быть, это уже надоело уже эта система. Просто надоело, потому что человек, ничего не совершивший, вообще никакого преступления. Говорят, что он там что-то делал в период обострения, там сдлился на... Там, не знаю, говорят, что он сбивал там. Не, не знаю. Он, конечно, злой, да, когда он злой, он может э, и грубо сказать, может быть, еще что-нибудь. Что может быть. Но. По, по крайней мере, он не, не это. Ничего, ничего плохого они могли сказать для, для того, чтобы его туда отправить. Да, конечно, не, не, в, не в хорошем состоянии бывал. Ну, так а, а что? Кто виноват в этом? Кто ему, ему в этом помог, в этом своего состоянии? Все, все эти состояния были под лекарствами. То есть замечательно, чудесный голуперидол был в его организме. И ни, какие, никаким образом ему не мог, не мог его ни от агрессии уберечь, ни от чего. Почему? Ну а что надо сделать? Дозу увеличить, лекарства поменять? Нет, я не знаю. Меня эта перспектива совершенно не устраивает. Я, я сказал тете потом, что я говорю, вы знаете, что вы меня вообще не запретите, даже если вы мать отправите в интернат, и их даже отправите в интернат. Из лучших побуждений, чтобы о них заботилось государство там. Как оно там заботится государство этих интернатов, прекрасно. Даже если, даже если вы их отправите. Я, я их больше знаю, чем она знает из детства. Она их, да, там, они росли там. Но я-то их знаю уже тоже около 18 лет. и эту семью знаю очень давно. Это просто как вот на моих глазах все это про происходит. Все это на моих глазах. Все эти, что там происходило за это время какие там происходили вещи как и наркоманы приходили а я им звонил и милиция приходила и ничего милиция не, не сделала не милиция не полиция забирала отпускала и также там и наркотики и все что хочешь там было и никому дела не было потому что что а какой смысл э, закрывать или сажать употребляющих наркотики что они а те, кто продает, и те, кто это, это дело делает, все-все, это все уже дав, давным-давно они все-всем все проплатили, это всем известно. Так что с этими наркотиками, там, там они, с этими наркоманами, которые, которые умирали, одни были, умерли, вторые были, кололись, кололись, там все. Все, что было, съедали, выпивали, тоже умерли третьи, уже третье поколение было, так скажем, на моей памяти. Тоже неплохие ребята. Ну, мож, может быть, кто-то выбрался из них, я не знаю. Они, в принципе, ничего плохого не делали. Они только приходили, забирали деньги, покупали наркотики и кололись, и, и э, ели, и, собственно, пили и спали, в общем-то. Ничего не такого злого, да, потому что у каждого была своя тяжелая ситуация, кто-то с тюрьмы вышел, кто-то еще откуда-то Поэтому не знаю А друг считай, считал, что надо им всем помогать Он считал что э, Надо надо, Если просит деньги, надо давать, потому что Если просит Если бы да, просящему тебя дай Потому что он э, пожил по заповедям, по Библии. Это и, и так пытается жить тоже. Ну, по крайней мере, у него это прекрасно получается. Вот и не так, что я, я буду там себе что-то оставлю. Нет, он последний отдаст. Вот я, например, последний не отдам. Он ко мне приди, скажи, вот дай мне сигарету. я скажу, нет, у меня сигарет. Потому что иди работай, хочешь курить, хочешь ты еще что-то делать. Иди работай и все и как бы что я тебе буду давать? И не сигаретная лавка или еще что что что-нибудь нет. Ну еда, если есть какая-то, то пожалуйста. Вот. А сигарет, сигареты скажу самому курить нечего. И все, потому что зависимости тоже эти лекарства, они очень дают большую зависимость к сигаретам. Как-то они связаны. Так начинаешь, когда человек есть, чем занязан, пытается, э, пытается что-то сделать. Ему интересно, он забывает о том, он чем-то занят. Даже если и курит, он немного курит. А, а если как, есть как, какая-то возможность, пытается бросить. А то, и, то и бросает даже. Бывает и так. А потом лекарства, это все это они не способствуют. А, вот этому но опять же это не для всех потому что есть люди которые под лекарствами бросают и пить и курить и и употребляют потребляют и все остальное потому что и, и работают нормально и, и самостоятельно могут сами за собой ухаживать потому что спросят спросят и не только об этом спросят а как вы там как вы живете вот кто у вас готовит кто у нас готовит Мама готовит, да, и у меня мама готовит, потому что я работаю, когда мне готовить. Я привык, привык питаться сам. А мама, а мама, да, мама помогает, она варит, она знает, то что там, я не знаю, сварит борщ или сварит там гречневую кашу, все помогает. Если захочу, я поем, если там у меня есть, я покупаю сам себе еду и сам себе. Ну, скажем так, готовить это, это сильно сказано, просто так скажем быстрого, быстрого приготовления. Но не, не лапшу, а, допустим, что-то там рис или гречи в пакете. Когда это дороже, но зато это время время больше экономит. А я, у меня не, ос, не особо-то я как бы готовить. В принципе но готовить каждый человек он, ну, не знаю ну что-нибудь хотя бы пельмени сварить то он в состоянии а так получается что когда лежишь там психушки долго тебе все готовит, готовит, все за тобой делают и стирают и белье меняют но там единственное, что навык перестилание кровати более-менее сохраняется смена белья там до да, пододеяльников очень такая процедура, да. Навык мытья полов там очень хорошо развивается. Кстати, вот неплохо. Да, потому что... Ставят просто перед выбором, потому что нельзя чая. Чай и кофе запрещен. Вот так, потому что это вот... Они... Да, ну типа нельзя, да. Получается, если ты поможешь пол, тебе дают чай. Или сигареты. Вот так. Вот так. Что это вообще за система такая, я вообще не понимаю. По-моему, это вообще дурдом какой-то полный. Да, потому что если бы там был чай и сигареты, да все бы вообще бы забили бы на, на это мытье полов и пили, пили бы себе спокойно чай бы и курили бы. И знаете, лекарства бы забили бы, и на докторов бы забили бы. И сидели бы только друг, друг, с, друг с дружкой разговаривали. <говор Norwegian> Было бы очень весело, конечно, полежать такой, в такой больнице. Нет, действительно нормально. Когда к тебе нормальное отношение, никто бы не стал, никто бы не стал делать из этого какой-то, я не знаю, запрещенный какой-то плод, из этого чая, из этих сигарет. Никто бы не стал этого делать. А просто человек бы приходил, получал бы нормальное, нормальное лечение, и в, том числе, и в том числе психологическую помощь какую-то, и мог свободно идти, не знаю, да, как у нас сейчас говорят, что взяли курс на, на стационары. Ну, в общем-то, как бы, да. Но не все, опять же, не, не все, да, какой-то срок, ну, если ты попадаешь, ну, какой-то срок ты лежишь, ну, пускай даже месяц, у тебя состояние должно было выровняться. Ну, у кого как бывает тяжелые состояния кто-то, у кого-то, мать умирает, и он не может вообще ничего сообразить, просто. Крыша едет настолько, что он просто впадает состояние неописуемое, он впадает в состояние такое, что э, заклинивается на прошлом и начинает думать, что все, у него нету. И работы у него нету. И не знает, как мне теперь работать. Я не смогу. У меня нет работы. Ж и жена вроде жена ушла, поэтому он тоже начинает себя винить, что он во всем виноват. Что он там-то, там-то, там-то сделал не так. И потом получается, что раз нет работы, как он будет жить? и получа, и получается, а тем более, а тем более матери нет. и он говорит, ну вот тебе хорошо, у тебя мать. да, дес... да действительно, но мы, но мы тоже не знаем, кто вот он говорит, я скоро умру, вот зачем мне вставать и идти в там куда-то на шлейшку или куда я скоро умру, ну так. а кто может знать, кто когда умрет? поэтому не знаю, я просто Просто, просто да просто даже ему то физически даже тяжело встать потому что в таком состоянии конечно уже а потом я не знаю да действительно может его там либо колят чем-то либо либо поет что он просто лежит и и все и все это и кто-то да кто-то там за этим следит потому что ему до этих денег которые ему кладут по-моему абсолютно вообще Полностью по барабану, он же в таком состоянии, что ему это не надо. Как говорят, ну, нет, это, это просто, ну, я не знаю, просто берут, наверное, кто-то, кто, кто да, и его друзья-товарищи, и потом эти деньги пропивают. Замечательно, замечательно, и, и живут, как они привыкли. Тоже тоже на улице, и тоже родственники там есть, и все. Но человек запил, и все, человека могут и выгнать, скажут, иди, раз ты пьешь, иди и пей на улице. И сколько, и сколько таких людей, которые или наоборот на улицу попадают, потом начинают пить. Или начинают пить, попадают на улицу, лишаются квартиры из-за алкоголя, это, то, это вообще у нас, по-моему... 90 процентов попадает нам, поэтому из-за наркотиков тоже умирают. Не знаю, по-моему, сколько, сколько я помню, больше десяти человек, наверное, из, -за из них с которыми я с которыми я с одним человеком общался плотно, а с остальными Остальных видел, как они просто... И при, причем нормальные, нормальные люди, да, хорошие, хорошие в душе и талантливые, и все И почему-то так получается, что... Опять, опять же, если лечиться от, от наркоманий, тоже говорят, ну лечись. Ну куда лечиться? Лечиться дорого, пойди туда-туда, ну вот. А если, а если куда-нибудь в такое, в такое место, можно лечиться у нас. Допустим, в психиатрической больнице, пожалуйста, там лечение. от всех, Там от всех болезней лечат. Всех, там лечат всех от всех болезней. Одними и теми же лекарствами. Ну, с некоторым с некоторыми вариациями. Вот Придет лекарство. Допустим, приходил глуперидол, учили глуперидолом, приходил... Модетен лечили Модетеном, приходил Клопексол, лечили Клопексолом, приходил Сираквель, лечили Сираквелем, и всем, и алкоголикам, и наркоманам, и еще кому только, кого только не прописывали, шизофрения у тебя, паранойя у тебя там, э, МДП там у тебя, неважно, всем э, вот положено вот это, да, порошочки, нет, порошочки полезные давали, конечно, дорогих, конечно, там лекарств нет, ну, я имею в виду дорогие. Дорогие они дорогие, но для нас они бесплатные, потому что были, кстати, раньше. Сейчас уже некоторые даже стали платные. Человек уже привык к ним, теперь ему надо покупать, получается. И так, так получается вообще какой-то... Это, это не психиатрит, это, это просто вообще... Просто дурдом, я бы сказал так а не психиатрия, психиатрия, то все-таки как-то лечит, это психология, психологи, психиатры как-то душу лечат, они, про они просто, да, сейчас вот мой технический директор запись хотел прекратить, но я решил решил уже высказаться, что, ну, сначала, конечно, с утра у меня была речь заготовлена хорошая, такая, с такими словами, с нецензурными, в общем-то, все слова были в этой речи нецензурные, Сейчас они не могу, если уже сил нет, уже ругаться просто. Потому что получается, что как? Я вот мог бы взять над ним... На, над ним... О, господи, кто это? А, это узбекский кот. Да. Это мне, да, это мой помощник. Включи. Да, узбекский код. Узбекский код просит поставить песню. Песня. Ну, значит, наверное, раз у нас радиовидео это действительно не. Я хотел еще, наверное, часа два говорить про про эту проблему, но а, пришел наш технический директор а, и а, нажал, нажал, а, запустил тут вот эту пес песню неожиданно совершенно. Ну, это же радио радиовидеокод, значит, он кто? Кто тут главный? Вот он, собственно, и... Да, поэтому, ну, послушаем мы тогда узбекскую песню, чтобы... народную. Да, к слову. к слову сказать, что я совершенно просто с большой любовью отношусь. И к узбекскому народу, и и вообще о господи, помелы да вот вот вот и что делать инвалид первой группы ДЦП что делать если человек вот сейчас ищет работу на дому зачем ты ищет А затем, что, чтобы быть воз иметь возможности он даже не ходит а все равно есть возможности работы нормальной вот кто кто-то не ходит а так человек тоже тоже думает что как он если он останется один как он будет жить без работы. Что ему предлагают это, это, сетевые компании, ему хорошего могут предложить. А, да, рассылать объявления несколько лет по, по сети. Собирать свою команду и говорить, что там так хорошо и хорошо. То есть ты еще будешь год собирать два, а, а кто под тобой подпишется, а те будут еще года 3-4 собирать вы получите. Ну, если, конечно, если, конечно, не будет первым делом -то покупать надо, это естественно. Это все. Ну, пожалуйста, ради бога, но у нас не принимается в этом сообществе, в этой группе, вернее, не принимается сетевые компании. Уже, да, и вот еще было тут объявление первое, которое показано было. Такие анонимные тоже, тоже не принимаются. Потому что это больше, больше всего это... Спамеры пишут, что только не пишут. И вот человек думает, что, что как им, как вот таким людям, э, все, все, они для этого ищут работы, наши наша идея тоже, эта группа была создана, э, человек создал ее для того, чтобы помочь инвалидам. написал, что это не только э, социальная адаптация, и это также это, э, связь с миром, но это и, и социальная тоже адаптация. Если человек работает, то он может себя, себя обеспечить, то он может себе заработать денег и э, нанять себе человека, который будет за ним ухаживать, и жить дома и работать. Почему он должен интересно отправляться в интернат? Я, я, уже, не, я уже не говорю про тех, кто... Это болезненное ДЦП, другое, там, интеллект с охраной может быть, и все, что хочешь, а... У, у нас вообще не спрашивают, мы вообще бесправные. люди, которые, блин, не знаю, просто, ну что с него взять, да, что взять, да, кроме анализов. Вообще. Про, просто вот так вот распоряжается, как со своей, своей собственностью. Якобы для нашего же блага, не спрашивай, что мы хотим, чего мы хотим. А это, это получается, что да, ну, понятно. Боятся, что его отпустят, а он такой человек, да, к нему придет, кто-нибудь скажет, можно пожить, да, если он будет один, там будет, может быть, жить столько, столько народу, сколько я не знаю, они живет даже в узбекской квартире, потому что он всем будет приют давать, кто к нему придет, не спрашивать будет. А что это называется, сумасшествие? Нет, нет, мне кажется, это не сумасшествие. Просто он такой человек. Но что в Библии написано, да, и Христос тоже он, и, и Ел и пил с грешниками. Ему свои. Да, и у него самого, в общем-то, дома, дома, дома не было. просто, просто не. Совершенно незаконно и совершенно несправедливо. Я не говорю, что так относится. только мы как бы самые такие в этом ряду, ряду инвалидов, да, мы самые такие как бы бесправные. Нет, кто-то кто есть вообще человек, больно, больной и больнее некуда, мы-то хоть ходим мы можем сделать, работать и можем как-то еще что-то делать. А если инвалиды больные, действительно, болезнями тяжелыми, которым даже инвалидность не получить, говорят, а, да, у вас там ничего, ничего страшного. Но ну, не видите, как по зрению у нас. Женщина не видит, вообще, в очках даже не видит, просто. На комиссии спросили, даже не на комиссии, врачи спросили, вы нас видите, она сказала, вижу, ну и все, нас видите, значит, все в порядке. Вот так вот. А государство что оно думает? О чем оно думает? кого, Какие какие достижения у, у, у государства у нас достижения как, какие? Работающих, инвалидов. Вот хорошая новость. Да. А что ему остается интересно делать в области? Квоты выделяют на рабочие места. Да. Вот этому мы очень рады. Чем больше будет рабочих мест и, и вообще... И говорят, вот почему почему держатся да, инвалиды, пенсионеры, работа, хуже некуда, они за нее держатся. А что делать? Где они, где они найдут работу, где они могут работать? Да, где они могут работать, по-своему, по а ему может быть а кто-то инженер, но он боле... болеет. Болеет он м, заболеванием, может, может быть у него рак, а что ему остается делать? Он не может уже давным-давно работать по специальности, работает на, на газет. Это не значит, что у него не, нет ума работать где-то еще, просто нет возможности. Или, или допустим, человек, который м, совершенно, совершенно в другой области там работал. Или там, не знаю, в каком-нибудь научно-исследовательском институте, а потом раз тоже попал в больницу и что он теперь кем может работать промоутером вот интересно сейчас да молодежь работает инвалиды работают еще кто но кто хочет конечно вот найдет работу не только в нашей группе но у нас еще есть инвалиды ищут заказчиков пожалуйста вот кто захочет это что я делаю для этого все все это даже и, и это радио видео Интернет, радио, видео. Конечно, очень весело. Песни, конечно, веселые, но у меня уже... Просто потом уже пошли такие песни, что у меня уже все уже... Просто слов нет. Вот. Узбек, узбекский народ, конечно, многие скажут, вот это все из-за того, что у нас тут много много приезжих. Да, то у нас было бы много, было бы мало приезжих все равно. От это, От этого бы... Не, стал, не стало бы государство лучше, лучше относиться. А что у нас сейчас? Ла, у нас сейчас реставрируют Лавру. А что у нас. М, кто у нас реставрирует Лавру? Получается, у нас вроде как бы христиане православные, нет. Не христиане православные, у нас Лавру, ла, этот м, сад Митрополищ реставрируют. Может, они станут, конечно, христианами православными тут пожившие, не знаю. И вот мы представляем творческие работы, которые делают. Ну, разве же человек, который умеет делать что-то, почему, почему он должен сидеть на этой пенсии? Почему он должен быть, быть оставлен, почему он должен устраиваться еще, еще какие-то... Если, хочет, хочет, если он творческий человек, почему он может, не может творить и предлагать свои, свои творческие работы? Он же это не просто вот так вот сел и вот так вот раз, раз, раз, такая картинка появилась, такой калаш, да. Он, наверное, сидел наверное, несколько часов, он, наверное, учился этому, он, наверное, не просто так это, это делает, умеет это делать все. то мы предлагаем, и книги, и книги пишут люди, стихи пишут, всю жизнь пишут. Не, не просто так, да, кто-то кто работает на заводе, он, он допустим, токарь какого-то разряда. А кто-то стихи пишет. Че, что ему? Это, это совсем друг, друг, другая направленность. Но он идет и, и пишет стихи от его работы. Что он будет их предлагать, что ли, кому-то? Да, он бы возьмет и сдаст книгу, да предложит. А что ему делать? Ему надо тоже, тоже это с... жить, что это у нас не те времена, когда зато не, аст, зато не привлекать. Да, человек пишет стихи и издал книгу, попробуйте-ка издать. Я совершенно для меня не представляю. Вот у нас банк, например, я, например, курьер. Мне говорят, а вы не можете работать, у нас вот государство такое, что Почта России должна дать какие-то лицензии, чтобы что-то... Вообще какой-то бред. У нас на, на ЮДУ работает сервис ЮДУ. Пожалуйста, все услуги и курьерские, какие хочешь. Комиссия. А зачем я должен платить комиссию? Они мне на, найдут заказчика. Да, там очень хороший сервис, но все, у меня как бы уже и, и, совершенно мне не хочется никаких комиссий платить. У меня у меня своя своя, у меня, у меня свой фр, фриланс курьерский. Почему? Не может быть. Служба доставки, да, благотворительная служба доставки. Со скидками, между прочим, инвалидом, э, э, тем, которому. Э, с которыми есть договор по доставке, и которые не, нет возможности доставить, или книгу стихов, допустим, или те же работы, как, какие надо перевозить. Я предлагаю бесплатную доставку. А в службе также инвалидам предлагаю до, до, доставку, и пенсионерам со скидкой. Кто-то не может найти работу, занимается... Такими. Ну тут э, компьютера 17 лет. Первая группа нерабочая. Что можно сказать? Правосторонний инсульт. Представляете себя вот так? Не знаю. Как угодно, люди подрабатывают, даже берут они это самое какие-то программы, расширения, рекламы те Сколько я смотрел этой рекламы? Это, это, это кошмар, это не, не, не работает, это просто, просто издевательство над людьми. Ну да, ты, конечно, туда можешь пригласить еще человек 100, если умеешь. Да, и если они там еще будут работать, они наверняка тоже скажут, да ну нафиг, пригласим-ка мы еще туда 100, чтобы они работали, а нам проценты пошли. Тоже сетевая система. Ну и что хорошего в результате, кто-то кто зарабатывает там. Ну да, тут только тот, кто создал сервис, пожалуйста, там полно, полно, а он туда, да, он туда сетевые компании приглашает. А что они к нам идут? Вот идите в рекламное расширение, туда там рекламируйтесь. У нас или в другие группы их полно, у нас сейчас свобода, у нас государство официально поддерживает сетевые компании. На телевидении везде крутят, пожалуйста, да вот чего, зачем здесь им реклама инвалидам? Инвалидам больше делать нечего? Почему они, почему они должны сидеть и рассылать объявления? Почему они не могут вот, вязать, допустим, одежду для собачек? Или еще что-нибудь интересное делать? Шкатулки, допустим, делать. Я не знаю. Или, или делать его афиши. Уже потому что... Или массаж, допустим медбрат по массажу в Санкт-Петербурге. Вот можете почитать резюме и пригласить на работу. Пожалуйста. Ну, сейчас, конечно, у нас слушатели, да, вот это у нас и пандусы. Пандусы, то есть, вообще. Я уже молчу про коляски. Коляски сейчас подорожали, просто, просто жутко подорожали. Ну, как жутко. Раньше можно было за пять тысяч, за 6 купить коляску, простую китайскую там, не знаю, армет фирма, то сейчас, конечно, это уже 11 тысяч. Можно найти, конечно, конечно, да, подыскать за 7, за 8, можно подыскать, но что это за коляска будет такая? Вот портной, допустим, меня не, не может уже человек работать, на, работать портным, туда пойти и работать по, по 8 там, часов. Да даже, может быть, и... Ну, нет возможности хочет работать на дому почему почему нет в чем третья группа которые которая инвалидность третьей группы сейчас у нас вообще что-то стали снимать ее вообще обалдеть не ни, ни, никакой социальной защиты вообще государство просто просто пытается нас избавиться просто от нас хотят и все чтобы... Зачем нам платить пенсию? Это же такие, такие траты каждый, каждый месяц платить. Ну-ка, сколько у нас инвалидов? Я не говорю по, по, по психиатрии вообще. Да, это, это еще учит, учитывая то, что я работаю, с меня на работе берут 13% подоходный налог. Так что, если кто-то не инвалид скажет, мы... С нас берут подоходный, мы, мол... На эти деньги идут вам на пенсии. Да нам на пенсии государство столько денег, еще хватит миллион лет выплачивать. Если вспомнить, это, как потеряли в советское время деньги. Из шести тысяч, а, да, да, из 6 тысяч, да, не знаю, до 600, до 600 рублей или до 60 рублей, во сколько это? Все десятилетние накопления потеряли. Даже не десятилетние, а там... 25-летний. Так что государств денег полно. Он у нас может выплачивать пенсию нас спокойно, и без того, чтобы лишать работающих людей, не инвалидов, их зарплат. меня тоже берут 13%. Я тоже плачу подоходный налог. Да, значит, значит, я не знаю, куда он уходит. Я спрашивал. Мне сказали, куда надо, туда и уходит. Финансовую какую-то компанию. И этот налог, получая. Получается, что если он идет в пенсионный фонд, значит, получается, я сам себе, часть своей пенсии сам себе и зарабатываю. Очень прекрасно. Мне надо просто тогда еще по трудовому устроиться, где с меня будут брать еще подоходный налог. Один раз и, и еще куда-нибудь, где тоже берут подоходный. Тогда я всю пенсию сам себе, наверное, заработаю с этими процентами. это это просто не, не какой-то дурдом. А человек делает свое дело. Он хочет... Государство, наоборот, облегчить жизнь. Да. Вот кни книга «Синий зонт». Пожалуйста, всю жизнь человек писал стихи. И пишет еще. И будет писать. Вот так. Вот. На этой радостной ноте э -э я этот монолог... Э еще раз повторю, узбекское и uh, все прочие у нас радио вообще оно межконфессиональное и международное и, и очень доброе. Но сегодня оно не, не очень доброе. Ну, в смысле оно тоже доброе, но оно такое сегодня, потому что потому что эти, эти репортажи потом еще все рассказы человек не Наши посещения нашей э, родной больницы. Тоже не оставляя желать лучше, лучшего. И с врачом даже не могу поговорить. А тут все, все сейчас тетя уехала. И все, привет. она это тоже не, не это самое. Знает, знаешь. Знаешь, что. Ей, конечно, так будет спокойно, что ты ее племянники. Никто зла своим племянником не желает. Я тоже не желаю. И никто не желает зла своим племянникам. Это ее племянники, она, естественно, они, что же она будет с ними, со взрослыми уже будет нянчиться. У нее самой сил-то. Конечно, спокойнее, чтобы они были под от государства. Но все, сейчас, сейчас она уехала, и, и как бы да. Я даже забыла, о чем хотел сказать. Хотел на радостной ноте. Да, в общем, у нас доброе веселое радио, так, <coughs> так что вы не думайте, что это я только сегодня, это субботний был э, разговор, разговорчивый, э, опять же, социальный эфир. С, психологи... С психическим, психологическим уклоном. Вот. А завтра, как всегда, в воскресенье у нас музыка нон-стоп. Так что при... приходите к нам завтра. Всем спасибо. С вами был Радиовидеокод. Непосредственно, непосредственно, да, нам помог технический директор немножко скрасит наш, наш э, печальный монолог. До новых встреч!